Жилой комплекс Apple Town, город спелых решений, расположенный у подножия красивых гор Южной столицы. Добро пожаловать! Это мой дом. Здесь уже живет более 300 семей. Каждая из них нашла то, что нужно для счастливой жизни. В первую очередь, это, конечно, экология – красивый, уютный двор. Мои родители любят подолгу гулять в нашем дворе, наслаждаясь чистым горным воздухом. А мы не хотели переезжать. Да, столько лет в своем доме. А тут дети на годовщину подарили нам квартиру. Уговаривали хотя бы приехать и посмотреть. Приехали, а вуду воздух... лучше, чем дом. Красота. Ну, мы и решились. Новую жизнь, можно сказать, начали. Марат начал снова бегать, а я рисовать, как в молодости. Эпплтау. Город спелых решений. Мне нравится, что здесь все рядом. Дети захотели сладостей? Кондитерский бутик с итальянской выпечкой под боком. Здесь же я могу провести деловую встречу за чашечкой эспрессо. А еще я перестал опаздывать в химчистку. Ведь она фактически у меня во дворе. Как семейный супермаркет и аптека. Моя жена в восторге от фитнес-клуба. Сам я еще не проверил. Все собираюсь. Управляющая компания отлично справляется с задачами сервиса и безопасности. Даже когда я уезжаю в командировку, моя семья в надежных руках. А вот и моя супруга. Проводила своих собакой гулять. Так здорово, что могу наблюдать за ними. Да, так играют наши дети. На самом деле, это просто сказка. Здесь все так продумано. Фонтаны, парки, скверы, школа рядом, дружный двор. Я так рада, что мы решили переехать сюда. С Жаном мы дома. Эппл Town, Город спелых решений. Просторный паркинг – первое, что вызывает зависть у наших гостей. Кстати, это еще и подземная подушка сейсмобезопасности. Отсюда мы поднимаемся прямо к квартире. Удобная планировка, качественный ремонт. Это то, что радует нас каждый день и что больше всего впечатляет наших гостей. Пока они не замечают стильную современную технику, встроенную мебель и другие детали. Например, технологию «Умный дом», которую всего несколько лет назад мы считали фантастикой. Она не только включает в себя видеодомофон и множество прочих функций, но и обеспечивает доступ к системе даже из ванной. А еще отдельное спасибо за теплые полы. Я даже и представить не мог, насколько это приятно и удобно. Моя сестренка просто прыгала от восторга, когда они наконец нашли квартиру, о которой мечтали. Знаете, сколько квартир мы пересмотрели? С ума сойти. Весь город объездили. Ага, предложение море, а вариантов толком нет. А потом он меня в Town привез. Я проверил. Корейцы все предусмотрели. Расположение, качество отделки, система охраны, умный дом и сейсмостойкость, как Японии. 9 баллов выдержит. Муфтовое соединение арматуры, знаете, что такое? Это когда на арматуре делают резьбу. Apple Town город спелых решений. Apple Town это действительно город спелых решений. Я рад, что созрел и подарил своим близким комфортную жизнь, о которой они мечтали. Подробную информацию о покупке квартир в жилом комплексе Apple Town вы можете получить в отделе продаж по адресу «Оскарова, 10, угол проспекта Альфараби, или по телефону 227-77-77, а также оставив заявку на сайте www.1appletown.kz. Apple Town город белых решений.